Всем привет, дорогие подписчики на нашего канала. Вот как начинается ваше утро. Мое утро начинается вот с уборки у наших инвалидиков. И, по-моему, у них вчера была какашная вечеринка. Чернулик в ожидании. Вот все большое убрали в ведро. Залили водой. Сейчас чернулика на колясочку. Все пока отмокает. И продолжение следует. Вот, попики помыли. Сейчас чернулик на коляску. Анрушу помоем на растяжку. Альба у нас и так гуляется. И я в это время буду за всеми... Убирать какашную вечеринку. Анриуш. Ну что, вот так будем сейчас стоять мы с ним. Пока Альбуша и Чернуля гуляются. Сейчас постелю под лапки коврик. И буду у него мыть. Вот еще, это Девочка, у нас такая вот Эй, Шанеля, Шанелечка. А кто скоро будет на лапках четырех бегать, а? Шанель. Грызулькин. Грызулькин. Радостный грызулькин. Ну, скорее будем таблетки пить. Уколы делать. Иди сюда. Иди сюда. Итак, сейчас у нас будет обход наших клеток. Кота дома. вот. Тут они все обитают, пол, и компания это те, которые под пристальным моим присмотром. Есть такие, которые просто укольчики тоже. Обработочки, носики и прочее. И вот, видимо, у кого-то сегодня обед. Всем доброе утро. Итак, попытка номер два. И везем котят к кормящей кошке. Надеюсь, вторая кошка примет. Вот такие вот выйцы тут со едут. Шесть штучек. Как говорится. Кучка. У ней шесть штучек. с вот Ежедневные обработки. За я, ну не бойся. Вот, кошечка, первородка, да еще и дикая, в стрессе. Но приняла, облизала, котят. Но все равно будем их вот сейчас смесью докармливать. А то ей будет тяжело у нее своих два и моих шесть. Ой.